Утомленном АКС Дождь стучит по горным склонам По машинам, по погонам И шипит на раскалённом Утомленном АКС Дождь идет в горах Афгана Позабытый и желанный Память светлая о доме В дальнем доме и весне И от отплясываю Риана. Два безусых капитана Два танкиста из Баглана На залатанной броне Я плясываю Триана Два безусых капитана Два танкиста из Баглана На залатанной броне Дождь идет в горах Афгана Пересохшим речком Манна Он, конечно, он, конечно не российский, ни родной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 Спасибо.